Всем Макс Риска были, но ну, мне реально достал мик. Снова кинул страйк. Потом вам покажу. А пока что перезаписываем тот ролик, в принципе, у нас есть чем заняться. Так, смотрите, игра до сих пор уже не вышла. Ну скорее всего каникулы. летних она будет по-любому. Значит, вот значит у покажу вам героя а также к вам покажу что мы развиваемся все нормально все хорошо а пока в принципе могу включить вам геймплей Но потом узнаете о будущей игры а, да те кто у нас начал строить, тут еще как-то так активишн у него на счету вой что это такое подожди в общем-то так похоже как на зубы игра, как вы знаете, да? Валюта до сих пор не изменена, значит э, пока не добавят новую валюту, игра еще не выйдет, да, как понимаю. Там пару бонусов, пару фишек Так, может пропустим якуру. Тут э, выбирать. А, это за то, что вы уже поиграли ставить лайки дизлайки я знаю на каком канале у нас такой есть кстати сейчас могу показать ну и принцип покажу то что вот ролик заблокирован обновляем в общем то сообщите ему что хай разблокировали момент достал где он найти заходите в дискорд также дискорд за комментарий у нас да вот под этим роликом рекомендую канал макс риск он выпустил новую тачки заходите под эти роликов лайк like, вот закуплен даре есть дискорд заходите значит дискорд сейчас мы авторизуемся вот наш дисков добро пожаловать Отменяем. перейти и мне перебрасывать так это я закрою Ой. Так, так так так закрывайся так все все все закрылся валяюсь. так вас раз на информации это очень полезная штучка также есть вот эти вот кладочки некоторые недоступные наверное запрещено очень тут хватает кладочек эм, в общем там вступайте также официально типа того клана вот значит это вот особняк и вроде вы можете его найти вот даже я вот тут просто можно кстати лайк как это сделал да да, да как-то лайк лайк как ставь лайк о, блин. Вот видите, еще смайлик. Ого, нашел смайлик, стой. Ну-ка. А как и так? Не понял. Реакция. Реакция ставим. Пасхалочка такая вот. Блин, у меня нет пасхалки. Слушайте, что это такое? Так, мы перемещаемся. Нет еще. Ладно. У вас показывает экранчик, да? У меня тоже. Сейчас только клачку найдется тут что скопировать отметить как не прочитано ответить удалить сообщение копировать э, давать реакцию блин а кого-то можно кого-то нельзя вообще находите его здесь вот он сейчас этот канал вот сообщите ему пожалуйста так, вот ему блин чтоб он убрал мне блин страйк вот смотрите вот что теперь делать я тут ничего не могу сделать с этим заблокировать меня блин то что показывали вторую почту я не буду показывать в общем там я должен заново сообщить ему да но в общем то читаю тут сообщим переводить потому что нельзя много читать как я понимаю в общем то вот у нас приписка шлась и так до конца закрываем тут тоже я закрываю ну, да под этим роликом ну что ж переходим к этому ролику пока игра загружается а кстати нож загрузилась только. хе <смех> Только у нас тут <смех> проблема одна. Как вы думаете? Что будем с делать? не вернуться назад или с этого аккаунта начинать? Ничего, лагаю. Ладно, подождем. В общем-то я хочу сейчас вернуться на аккаунт заново. Так, давайте вернемся. Вроде бы как вернуться. Электронной почте заходите. Сейчас я вам покажу даже вот. Нажимаете ⁇ раз здесь ⁇ как вы авторизовались. Вроде бы авторизовался здесь, это не точно. Так, я авторизуюсь, чтобы вы не видели. Показателем запрещено, теперь мы уже знаем. Отлично. Так, давай, давай, давай, давай. И там напишите в комментариях в личку, что Макс перезаписывает роли Понял? Типа, давай напишите. Я вам показывал, как это сделать, в принципе. И вступать в мой дискорд тоже очень важен так а теперь я авторизуюсь да так, вот вроде в этот аккаунт так, через пару секунд я показывал вот загрузка я нажал кнопочку а ну-ка подожди электронную почту нельзя показывать запрещено автоских прав ч все такое вот Зато я хоть узнал просто раньше такого не было пабликут на улапнул все такое в общем вот хотите загрузить прогресс резервуатора на 364 внимание текущего убира будет потеряно а что если нажму нет не понял а понял не понял давай нажать на да Непонятности в зубе. <с> так, обратно авторизуюсь. Давай. Так, там прячу. Вот, что такое? Так, я нажимаю наук Вроде что должно произойти Происходить. Так, давай, давно хочу зайти уже на аккаунт. Я его потерял навсегда. Нет. <с> Подожди. Я его потерял. Во, блин. Что делать? Рискнул. Все из-за него, блин. Вот напишите, ты мне достал, вот Макс риск Так, Фейсбук остается. Да, видите, мой муж. Ходим, давай. Не в Фейсбуках неправильно. А что-то не но я забыл пароль, да? Именно то, что он... не могу войти. Не мог войти, выгрузим. прикиньте не могу войти ой тут уже сообщал с кем-то переписываться о маньяк наконец -то. что делать делать теперь занограть ну. кто-то сделал скорее это от основа кула пишите куле блин блин Я не знаю кто он. школьники взрослые Интересно, но он мне не отвечал, по-другому вел себя. По-моему, в любом. Будем разбираться с ним. Мышь умнее его, конечно, поэтому но нас так быстро он не одолел. Он даже подпишись. Я думаю, понимаете, что... подписка вниз а пока я вхожу. Резавас, вроде там или что там давай? Ну да, хоть заново, но что делать, блин, да, если я хочу нажать, то да, почему да. блин, нет, а чего, не дай? создайте псевдоним. Не, я не хочу заново. Мне рекомендую создать псевдоним, но зачем? Зуба, отчем? А не, не хочу заново. Вот, блин, заново сдвоя аккаунт. Ну, только у меня есть 10 лав, зачем я заново? Хорошо, я убираю мечик или бургер. Так, или пчелку, как хотите. Я вам покажу, конечно. Или лис. Или карту. Давай карту. таинственную. Сейчас, если возможно. О, пропиарить отлично, да? И точку. Ну, в Ладно, входа и в игре автоматически нет Что сделать. я покажу вам. Как насчет? Это уже есть <свят> <свят> ну, Без этих букв, Хорошо, как там экономин английский скулс? авторизоваться еще нужно. Ну, не везет, слушайте. Ну, никак ну, не везет. Вот, клан бывший. О, капец. С помощью этого чувака. Напишите ему, зачем ты это сделал. Пишите, пишите, блин. у меня заблокировал. Видео. Канал, как на английском. Вот. Scrolls. можно так да. 20 букв уже было 20 из 20 ну-ка все поздравляю сейчас я уже хожу разрушил и все такое авторизоваться я не знаю зачем так занограть непонятно вообще. Все, посмотрите, сейчас вам покажу. Ну, пропустили, конечно. Ну, ладно. Ну, ничего страшного. Подкиньте, я буду залаивать. Ну, ч ⁇ я говорю? Ах, я тебя остался здесь навсегда. клан наш. лагает, приятно. Вони, мы уберишь этот вам наш, такие плюсики так ну что э -э, покажу может будет новый персонаж, все же <с> и не дают вот блин хорошо повторяюсь авторизацию так да да видите старый ролик вот, вон он сверху э больше мы его не видим потому что как это ошибка ошибка свинизация аккаунт что делать может вас сначала удалим точно давай так чем раньше мы начнем тем лучше так я удаляю зубы заново скачаю кстати чуваком реально проблемы напишите ему хватит уже проблемичать блин честно вот он мой эх прощай зачем Ну зубы блин ну не надо все тысяча мало как плохо теперь <смех> зачем ты сделал зуба? Верни аккаунт Ой-ой-ой, процентов -ой. а. вот 10%, все, установочка. Ждем посмотрим на результат. Возможно реально уже остановили аккаунт или же нет. Узнаем сейчас. Показывается. Там, каждого два месяца, каждый день месяц дает какие-то подарки. Ну вот, блин, да? Ну, ладно. Есть запасный вариант. Есть другие эмбр. Ну, игры, в принципе... может я не буду зубать себе Это обидно на зубы. Ну, атака вот. Блин. Вот у нас хоть было. Вот такой. Вот никс. Ха, у меня есть никс. Понял? Обменяли накаут. аккаунт. Ну ладно, чтобы вы не крустили. У вас белый экранчик, да, приятно. Вы потеряли. И что? Я хочу все ролик. Качество источник Продолжить? Да, продолжить. Ролик продолжайся. Ролик живись. Живи. Вообще-то рекомендую вам. Если аккаунт реально забытый стал, то на Rage Waves или, по-моему, Roblox Это везучий аккаунт. Тут реально должно быть ролики. поэтому шесть на Общий Роблокс, Роблокс, Макс Риск. Вот, я открываю. А -а -а, Приятного еще. Блин, верните мне аккаунт, а? Может, там как-то не верится в этом чудом, что вернут аккаунт. Это Давно моим Ой, ну Это я... из другого аудио, когда я монтировал. Но ну, хорошо, это реклама к каналу Макс Риска. Напиши поисковый найдешь. Да, там реально весело. Чем тут поиграть? мультик интереснее смотреть, чем это трупа паму удалил. Все, капец. Ну что ж, врубаем всех. Замолчи, груз крошки Так, ну все, там уже конец. Подожди. А, так я смотрю ролик, а я так думаю, что происходит. Подожди. Это откуда? Да. Это откуда? Что происходит? Я тоже на я не понял. Я не понял. Это откуда? Подожди. А, откуда это у вас? Тихо-тихо-тихо. Подожди. Тихо, тихо. От, отк... Откуда? Слишком а, это сделать. я... Вот. Нати. Ой, сори. <laughs> я не знал что так можно. А я так думал, кто это блин, реклама включает? Все, у нас своя реклама. Музы, музычная реклама. А у них своя. Ну, у ну Макс Рисла я даже показал, он Офигеть, просто скопировал и Так, сражаться с тобой. Честно, у меня был аккаунт побольше. Теперь зубом мне забрал аккаунт. Как-то не знаю, каким образом, но забрал сообщите в комментарии что хай вас на аккаунт а то у нас плохо дело будет и <звук> <звук> <звук> Как там правильно? Или есть такой аккаунт? вылет заново играть? Ладно. что очень интересный мультфильм интересно снимать, А то ⁇ -мо ⁇ ну это не точно, там еще могут, ой, как строки закинуть о, это рискуете все и конец. В принципе, а что у нас еще делать? Сколько у нас турок, А я Никс, я могу вообще тут 1500 писо набрать? Нет, но ну, знаете, я не сдаюсь на фонаре потому что Никс хоть что-то дает, да. Он реально быстрые очень ловки я у него жаловался почему не взял его теперь я хочу взять его ну в принципе есть идеи к этому ролику к этому каналу ну да в принципе подарить друзьям этот канал в принципе ну кто там захочет напиши комментарий кому подбить интересно кто блин людей да никс вообще на тут пуки вообще. сидеть тут на, на на на а потом я свой клан стоплю да в принципе можно ли создать новый аккаунт канал то кто его знал что так произойдет кто я не знал что раз заберет аккаунт, кинут 20 страйком. Как вам Все печально, чем я думал, в принципе. Блин, ну я хочу уже вернуть аккаунт, знаете. Так, да, забирай. Просто хочу просто собирать орфии. Может быть, написано туда в принципе. Туда я буду рад. Из денег затащил грезу да и так ничего нету бля. она все забирает у меня как-то знаете что и тебе есть еще последний шанс так что теперь мы все изучили что email и мылый и то пусть показывать принципе теперь мы аккуратно наконец-то наконец -то. ну, тогда будет больше ролик <с> ну, лучше подари кому-то канал все и не забудь про это канал а я чем год надо заниматься? Ну блин, это вот блин обидно, поэтому <смех> на отдых, да, на каникулы на два две недели, там на два месяца прикиньте будет офигенно. Ну, а чем бы нет? Помнишь, как я прошлом году в июне, в июле, на августе снимал зубы? Вот сейчас уже начинается июнь, август, все такое. и ничего не вижу ничего ничего не изменяется она уже хватит уже играли пропали. хватит это намек на то что не играй эти хочешь другое делать как вам? как намек сюда блин подписка лайк блин, бро Эх, новичков в принципе easy убивать это поэтому контент нухай будет контент новичков убивать в принципе на да. будет такой активничать в принципе хоть то нашлось <связать> Эй, стой. Вообще такие угрозные, что капец. Подходи, подходи. А что ж, подходи ко мне, я наверное самый сильнейший стал. Из всех. <связать> Слушайте, сколько нет тут железо? Стоп, а это уже ограничение, как понимаю. Раньше вот такой ролик с Андреалом на привычке. Думаю, это нереально. Вот я могу пробовать. Да, это правда нереально. Так что мои ощущения были правдивы. А ну-ка, стой. Сейчас. Видишь, максимум только вот такие штучки. Все. Вот такое длинное не может быть. Это нереально. этом прием было кликбейт Вам помог риск срезка да? И бам канал страйк, блин, даже не запретил. Соприсмо... А есть, спокс, да есть один. Discordем, там можно ответить. Есть запасные, запасные каналы, есть секрет только тихо, тихо, тихо, кому не сло. Всем удачи, всем пока.